Ну что, всем привет. Сейчас мы будем разговаривать с одним из очень прикольных крутых проектов To The Moon. Right. Расскажите нам о вашем проекте. Меня зовут Лев и я расскажу немножко о том, как мы вообще придумали uh -huh. эту игру и что она из себя представляет. Uh -huh. To the Moon это игра, в которой каждый трейдер может проявить свои способности. То есть это игра, построена на его скиллах, где он может составить свой криптовалютный портфель и сразиться с другими трейдерами. Мы все это визуализировали в виде космической движухи, в виде ракет, которые летят, устремляются к Луне. И я сразу же могу показать, как это выглядит. Так, единственное, надо перейти на экран нашей демо версии. Это наш лендинг. Я думаю, что мы ссылочки вам передадим и вы сможете перейти. Так, да. да. Заходим на нашу альфа-версии игру и что у нас здесь как трейдер я могу выбрать корабль на котором я буду лететь я выбираю корабль например возьмем интернет okay. mm -hmm. берем его теперь мы заполняем бак криптовалюты это наше портфолио то есть той валюты которую мы ожидаем от которой мы ожидаем наибольший рост выбираем например немножко четко хочется. А? Как, чего ты сама хочешь? Какую валюту? Ну, да, если в прошлый... Блин, что-то я уже про прошлый раз не надо было говорить. Да, да давай, Так, э, давай все по 20. Все по 20. Берем. Здесь можно будет более точно, я сейчас не буду. Я слишком осторожный трейдер, хочу всего понемногу. Да, да, да. Диверсификация это наше все. Да. Все ровненько ну, пусть будет нажимаем клавишу to the moon и ждем когда к нам присоединятся другие трейдеры вот они у нас пути еще играет на заднем фоне трек я его сейчас выключу мы специально записали трек с макафи у нас макафи читает на заднем фоне и я скинул вам как раз таки этот трек можно будет показать так вот летим мы летят другие трейдеры здесь виталий бутерин джастин сан мы можем посмотреть что лежит у них в портфеле и в данном случае у нас гонка длится полторы минуты. В течение полутора минут тот, у кого портфель вырос больше, дал больше профит, тот выигрывает и забирает призовой фонд в 10 эфиров. Вот сейчас мы опустились на третье место, были на первом, но немножко отстаем. Может быть, ситуация выровняется. Гонки могут длиться от одного от одной минуты до года, и участие могут принимать сколько угодно человек. У нас есть турниры на десятки тысяч человек, есть пир ту игры от 2 до 6 человек. Все, в принципе, как в покере. А, наша, наш проект, мы имеем рейк с каждого призового фонда, мы не, имеем небольшую комиссию. Сейчас, кстати, мы вырвались вперед, у нас осталось еще 40 секунд, 35 секунд, и мы, вполне возможно, заберем приз. У нас будет реализовано несколько игр на этой платформе, то есть все они основаны на предсказаниях курса. Соответственно, если вы считаете, что вы отличный трейдер и знаете, сколько курс биткоина будет завтра, вы можете сделать свою ставку и сорвать курс. В принципе, вкратце, наверное, это все, что им можно рассказать об игре. Класс, спасибо. То есть ваша игра направлена на опытных трейдеров. А что вот делать тем, кто не такой опытный, но тоже хочет поиграть? Да, для тех, кто хочет научиться трейдить, для тех, кто хочет научиться инвестировать в криптовалюту, мы разрабатывали сценарий. Пользовательская игра, которая состоит из нескольких сценариев. О, кстати, давай посмотрим. Мы на третьем месте. Мы не выиграли. Нас обошел Италий Бутеринс. Ну, довольно-таки серьезным отрывом. Два раза он... Успешнее нас оказался, но ну, ничего страшного. Будем прокачивать свои скиллы и так. играть. Для тех, кто плохо разбирается в криптовалюте, либо вообще в рынке стокс, в рынке акций, облигаций инвестирования, здесь причем кроме крипты мы будем добавлять все остальные акции компании Tesla, Apple, рубль, доллар. Можно будет играть, например, доллар против битка как угодно. Самое главное здесь проявить именно свои качества трейдера. Так вот, для тех, кто не умеет, есть пользовательские сценарии, с помощью которых можно обучиться и понять базу того, как функционирует этот рынок. Бесплатные игры, куда вы заходите и просто проходите квесты, где вам подсказывают, как правильно совершать покупки. Если вышла плохая новость, значит, надо покупать. Вышла хорошая новость, надо наоборот. вышла плохая новость, надо продавать. Вышла хорошая новость, надо покупать. Вот все это мы будем рассказывать, объяснять для того, чтобы еще сделать небольшую Экскурс Небольшой экскурс для тех, кто для студентов, скажем, финансовых учреждений. Мы будем сотрудничать с университетами для того, чтобы они подключали, давали возможность студентам обучаться нашей платформе. Как хранятся данные в вашем приложении? Смотря какие данные. В основном данные хранятся децентрализованно. Данные о составе портфеля, данные о тех или иных ассетах. Каждый ассет является уникальным, его цвета являются уникальными. И результаты гонки также мы храним в блокчейне, мы работаем на троне, все это храним там. Централизованно мы храним исключительно на сервере данные о логине, я имею в виду имя пользователя, его аватарка, реферальная программа, в принципе, все, все остальное у нас децентрализовано. А чем руководствовались, когда выбирали трон? Самое дешевое по экономике для нас оказалось и самое популярное для комьюнити. наибольшая комьюнити сейчас на троне. Они как раз-таки используют все онлайн-казиношки для привлечения новых юзеров именно в игры. Поэтому мы решили просто исходя из соображений бизнеса. Для нас более симпатичен и с точки зрения философии, с точки зрения качества самого блокчейна. Но э, Tron сейчас, если он будет э, и дальше не отставать от разработки, то все будет хорошо у него. Но опять же, я повторюсь, комьюнити. самой большой игровой комьюнити на Троне с точки зрения бизнеса нам это наиболее интересно. Правильно ли я понимаю, что планируется в будущем интеграции EOS? Покупать можно будет, играть можно будет на любую валюту, да. В скором времени, сейчас только на Tron, но мы подключим процессы, в ближайшие 2-3 месяца можно будет использовать любую валюту. Хорошо, когда ждать мобильного приложения, расскажите нам. А, мобилку, я думаю, что от 3 до 6 месяцев, смотря какую мобилку, mm -hmm. если мы говорим там, про Android или про iOS. Зависит от приоритизации. Сейчас нам надо выстроить бизнес-модель правильно не выстроить, а отработать ее. Она уже существует, надо ее проверить, все гипотезы набрать первую минимальную базу участников и в дальнейшем уже масштабировать технологический стек и, соответственно, выпускать кроссплатформенные какие-то истории. Но сейчас можно будет с мобилки поиграть. У нас есть браузерная версия, но она адаптивна для мобилки. То есть можно будет с мобилки все равно зайти и поиграть. Для андроида будет раньше, чем для iOS, а, потому что для iOS а не существует, в принципе, кошельков криптовалютных, поэтому, когда появится на iOS, когда можно будет поиграть на айфоне, пока пока надо, надо посмотреть, посмотреть, не могу сказать. Я думаю, что открыл до 6 месяцев. А кто занимается популяризацией проекта и как вы его продвигаете, как вы делаете все возможное, чтобы вас узнало как можно больше людей? У нас огромная команда, это, я думаю, что самая, наверное, сильная сторона, помимо идеи и концепта, это состав участников команды. Каждый из нас на криптовалютном рынке более двух лет, опыт войти и в индустрии стартапов более десяти лет, привлечение инвестиций, привлечение трафика, маркетинг и все и прочее. То есть мы собрались, топы, наверное... Не, не мирового конечно рынка но российского рынка это точно Я имею в виду именно в области того что касается настыки IT и криптовалюты и финансов и все прочего. вот мы собрались с хорошим знанием рынка и будем двигать это самостоятельно то есть нам в принципе сейчас не нужны ни деньги ни партнеры мы можем самостоятельно развивать все это своими ресурсами хорошо спасибо когда главный вопрос когда будет стартовать ваш турнир. Да, первая игра стартует 8 июня, когда мы отправляемся в Crypto Quiz. мы запускаем бесплатный турнир, бесплатное участие в турнире и призовой фонд будет 10 тысяч долларов. Каждый из участников имеет равнозначное право зарегистрироваться без внесения каких-то средств и выиграть 10 тысяч долларов. Не 10 тысяч долларов, а 20% участников получат призовой фонд, он будет распределен по 20% всех участников, которые займут первые места. Второй турнир стартует через 3 недели после первого, он уже будет с платным участием, 50 долларов всего лишь участия, но выиграть можно будет уже 100 тысяч долларов. Там будут больше ставки и, соответственно, больше призовой фонд. Поэтому с 8 июня уже можно будет подключаться на турниры и сама платформа тоже начнет работать в этом году. Класс. Ребята, вы слышали, 8 июня приходите к ребятам to the moon, да. и участвуйте в турнире и сможете забрать хороший выигрыш, поэтому вперед. До, до 8 июня можно регистрироваться, то есть регистрироваться можно уже сейчас, просто перейдя на наш сайт, оставив заявку. Каждый, кто оставляет заявку на нашем лендинге, он имеет возможность, эм, если я смогу показать, да, смогу. Он имеет возможность поставить заявку вот здесь вот на сайте, просто нажав «Enter the tournament» и введя свой email. У нас также будет реализован личный кабинет, там можно будет просмотреть, сколько билетов куплено, например, зарегистрированы ли вы на бесплатный турнир, либо приобрели ли вы билет на платный турнир, будет вся информация здесь на сайте. Спасибо большое за информативное интервью. Вот, ребята, в общем, вы все знаете, что делать. Да, приходите, приходите, играйте, выигрывайте и оставляйте свои вопросы, если они еще оставят. Класс, лайк там что-то, подписывайтесь, делайте все, что хотите.